Привет про Квентина Тарантино хочу вам рассказать. Однажды в Америке сегодня посмотрел, вчера посмотрел, вот как-то соображал все, копил впечатления. Во-первых, о впечатлениях во время просмотра. Впечатления были сложными. Два часа первые. Мне фактически фильм активно не нравился. Да, я даже подумал, что это хороший такой тест на адекватность. Да? понятно, что мы любимым многое прощаем, да, и в том числе любимым режиссером. И если он снял плохой фильм, ну, не знаю, как бы я отреагировал, да, и я как раз подумал от истины адекватность, что я честно смотрю фильм любимого мною Квентина Тарантино и честно сознаюсь себе, что фильм мне не нравится, что он вялый, что он а, такой... Клочкообразный, что ли да, непоследовательные в общем много-много в нем недостатков но это просто мысли которые приходили мне в пока шел фильм последние 30-40 минут конечно все это объединили картина выровнялась фильм стал великолепным понятным очень логичным очень грамотный, круто сделанным, поэтому Квентин все еще остается тем самым великим Квентином. Квентин Тараттино Форево о фильме. Главная идея, если вы, конечно, еще не смотрели, лучше посмотрите сами, вполне возможно, что у вас сформируется какая-то собственная главная идея. Не то, что вполне возможно, а совершенно точно она у вас сформируется. Каждый понимает фильм по-своему, я с несколькими людьми поделился мнением. В принципе, у нас были разные впечатления, ощущения. Вот, поэтому я вам расскажу мое ощущение. Да? Но лучше сначала посмотрите и сформулируйте свое. Вот, поэтому, если вы вдруг сейчас на данный момент не смотрели, лучше выключите, подпишитесь на канал. Вот. Поехали. Первая, конечно, самая главная мысль фильма, как ее прочитал я, я больше не буду говорить, что как я вижу, как я прочитал. Это же очевидно, да, мне кажется? Фильм о э, авторах, художниках, артистах, писателях. Э, ну, во всех людях, которые, как говорит Сергей Шнуров, производят контент. Только он сейчас говорит, что все производят контент. Ну, или почти все, очень многие. Производство этого контента мы, мы, я тоже произвожу, гонимся за славой, деньгами, успехом, популярностью, рейтингом, всем известных вещам. Квинтин Тарантино говорит нам, ребята, это все важно, это хорошо, я это очень хорошо понимаю, вы все славные ребята, но когда вы гонитесь за очень важными Славой, рейтингом, контентом, деньгами, популярностью. Не забывайте одну важную вещь. Вы сеете зерна. Разные. Добра, зла. Это происходит помимо вашей воли зачастую. Просто думайте об этом, когда вы производите свой контент. Он как-то это говорит даже такой легкой, легкой.. Э, это не пафосная нотация, да, что посеешь, что и пожнешь. Он говорит, это легко и без нотации. Он говорит, ребята, просто думайте об этом, да. Потому что сходы ваши могут быть ужасны. И вот те панки, которые приезжают, ну они прямо говорят, да, что мы научились на фильмах убивать, вот и пришли убивать. Это только часть мысли. Мысли у него там достаточно много. А вторая часть этой мысли обращена к людям, которые потребляют контент, к тем самым панкам. Да? Он говорит, ребят, вы потребляете контент. Некоторые фильмы, произведения, книги, артисты вас вдохновляют. Но не теряйте за вдохновением здравый смысл. Да? Думайте своей головой, потому что как Какого бы качества ни было художественное произведение, каким бы оно ни было прекрасным, оно в первую очередь художественное произведение, а не руководство к действию. Это не план, да? просто художественное произведение. Автор что-то такое решил вам рассказать. И вот он рассказал. Да, это второе. И имейте в виду, э, жизнь, если вы к ней придете со своими вот этими требованиями, подчеркнутыми в художественном произведении, может вас ударить лицом об стол. Это будет очень больно и тяжело. Сцена как раз э, избиения этих панков и направлена на это, так сказать, отрезвляющая, это отрезвляющая сцена должна быть. Это второе. Третья, конечно, очень интересная из мыслей, это, э, ну, это две такие главные мысли. Еще такие второстепенные, вот меня одна очень сильно зацепила, это умение, человеческое неумение э, воспринять непринять, неприятие э, чего-то общепринятого я завернул да я поясню есть общепринятые вещи он берет очень очень очень общепринятую вещь брюс брюс каратэ и все такое да и разворачивается он таким образом что герой брэда пита усомнился в его такой прям великолепии хотя целая куча людей сидит, слушает Брюса Ли, внимает его. его да? а Брэд Питт, герой Брэда Питта усомнился в этом, вступил в бой и был изгнан обществом, обществом с этой площадки. Как раз потому, что он усомнился, как раз потому, что он решил на деле доказать, что он видит иначе ситуацию. Это очень интересный и очень важный такой мотив умение говорить правду, ваше видение, не лгать. А вот если вы сомневаетесь в неком авторитете, в неком постулате, в неком общепризнанном правиле, имейте в виду, что даже если вы чертовски правы, общество может вас изгнать просто за то, что вы не соответствуете его взглядам на эту общепризнанную вещь. Просто учитывайте, это. и да, это как бы важная и хорошая мысль. Мне очень понравились интонации. Интонации не нравоучительные, да, нет вот этого, смотрите, как надо делать, да. Он говорит, думайте об этом, поступайте, как вам нравится, но думайте об этом. Вы уверены в чем-то? Подумайте. Вы чем-то вдохновлены? Думайте своей головой. То есть фактически фильм вам говорит все время «Думайте». Ну и пара слов о актерах. Все высший класс. Вообще говорить не о чем. Выдающиеся работы. Особенно просто не могу не сказать. Леонардо Ди Каприо. Это феноменальная работа. Просто вот учебники из актерского мастерства. Почему? Конечно, он играет все оттенки настроений и это прекрасно. Но кроме этого он играет, он играет плохого актера. Он играет, не, он играет хорошего актера, но который играет плохо. Он играет хорошего актера, который пересиливает себя и играет хорошо, хотя вообще он обычно играет плохо. Он играет все оттенки актерского мастерства который играет его актер, его персонаж. Он феноменален в пластике, в движении, в слове, в интонациях. Это гениально, просто гениально. Это вот надо идти, садиться и смотреть. Я надеюсь, что вы посмотрите. Приятного вам просмотра. Это чудесный фильм. Не очень сложный, но... Он потяжелее воспринимается, нежели там бесплатные ублюдки. Но фильм высочайшего класса, поэтому я всем его очень рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. И удачи вам, пока!